может перейти на меня после победы только в том случае, если кредиторов у данного должника было много, и тот самый кредитор, у которого был взят кредит на именно этот автомобиль, не подал заявку арбитражному управляющему или не подал вовремя неправильно, так? Получается, что машину-то я купил, но кредитор своих денег не получит, их получат другие, и кредит останется. Благодарю за ответ, Виталий. Виталий. В большинстве случаев после покупки на торгах автомобиля обременение с него снимается и не переходит на нового владельца. Но, конечно, даже здесь бывают исключения, нужно более детально рассматривать ваш лот и документы по нему. Поэтому в таких ситуациях лучше сразу обращаться к конкурсному управляющему и уточнять у него, снимается ли обременение после покупки того или иного автомобиля или нет.